В конце XIX века от этого места, далее по улице Хуфен-Алея, были проложены на север несколько улиц, в том числе улица луизен Аллея, названная в честь королевы Луизы. После войны ее переименовали в Монтажную и через какое-то время в Комсомольскую. Сейчас я поеду в конец этой улицы и покажу вам несколько красивых домов, которые сейчас ремонтируют. Вот я и переместился в конец улицы Комсомольской. Какой красивый домик здесь. Кованый забор. Давайте посмотрим, как отремонтировали дома. И как ремонтируют другие. Напомню, что эта улица называется Луиза аллея. У немцев называлась Луизин аллея. В честь королевы Луизы. Довольно-таки опрятно. Мне напротив нравится дом. Красивый. Черепичная крыша. Улицу недавно отремонтировали, сделали тротуары по всей улице. Улица длиной 1,9 километра. Велодорожка. Эта линия отделяет велодорожку от дороги. Но почему-то велосипедов ездит по немало. Часто велосипеды едут все-таки по тротуару. Фонд капитального ремонта Калининградской области. 90-й номер. 90-й дом. Здесь продается квартира. Видел два объявления. Разные риэлторы продают. Одних 60 просят, другие 6 200 Причем у одних написано, что 103 квадратных метров заголовки объявления. А уже в описании написано, что 90. В 92-м подъезде еще продается квартира двухкомнатная 51 квадрат 3 миллиона 450 тысяч рублей. 92-й подъезд это, наверное, вот этот. Непонятно а какой это подъезд? 92-й? 92-й подъезд это? не знаю, ну наверное 92-й вот там выход на другую сторону дома Можете жить вот в историческом таком доме, дорого это или дешево, 51 квадрат, 3 миллиона 450, ну мне отмечено, что нормальный ремонт, то есть я посмотрел по фотографиям, нормальный ремонт это не значит, что прям все хорошо, ну как бы средний вариант. баня Здесь рядышком есть и новые дома. Между этой улицей и Леоново. Например, Леонова 55. Жилой комплекс центральный. Сейчас я его покажу. Мне нужно дойти до этой улицы и повернуть налево. Кованые немецкие балкончики. Например, в жилом комплексе «Центральный» Двухкомнатная квартира, 68 квадратов Первый этаж стоит 5 миллионов 80 тысяч рублей Чистовая отделка Двухкомнатная, 64 квадрата Второй этаж девятиэтажного дома 8 миллионов 500 тысяч рублей С хорошим новым ремонтом, с техникой и мебелью Это вот тут Вот, вот этот жилой комплекс «Центральный» Леонова 55 Может быть кому-то это будет интересно Опять же скажу, что Я не продаю квартиры Вот здесь хорошо жить, вот спрашивайте, где в Калининграде хорошо жить. Здесь жить хорошо. Качество домов, ну не знаю какое, но место здесь шикарное. Если у вас есть возможность покупать за такие деньги квартиру, ну вот, покупайте. Здесь уже улица Леонова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, с вами был Александр.